Помощь. Ну что, сегодня на повестке экономического календаря один релиз, на который стоит обратить внимание. Это данные по розничным продажам в Англии. Он, будет опубликован в 7.00 по GMT. Мы за британской валютой наблюдаем и, честно говоря, на этой неделе очень неплохо спрогнозировали потенциал обвала курса этого инструмента. Прямо сейчас пара фунт-доллар котируется на отметке 1.1951. Это ниже нашей ближайшей цели 1.20, но если смотреть на горизонт более продолжительного периода времени, я считаю, что пробой поддержки 1.20 – это лишь Начало. Британская валюта остается одним из самых уязвимых активов на рынке Форекс. И во время прошлых брифингов я. Делал значительный акцент на состоянии экономики в целом, на отдельные сектора, на потенциал дальнейшего развития рецессии, кризиса на рынке недвижимости. Мы также говорили о социальных протестах и все еще актуальном политическом кризисе. Поэтому сейчас фунт ну, лично в моем пуле сделок портфеля остается одним из самых главных аутсайдеров, и я всерьез допускаю, что пара фунт-доллар начнет двигаться постепенно к следующему уровню поддержки 1,15. Я параллельно слежу еще за прогнозами и оценками перспектив разных активов отряда инвестбанков. Например, Сити всерьез ожидает, что пара фунт-доллар Доберется до отметки 1,1, 1, ближе к концу третьего квартала этого года. Есть оценки, друзья, о том, что фунт может легко оказаться снова в зоне паритета. Ну, учитывая, что до паритета почти 2000 пунктов, я считаю, что настолько глубоко вниз мы смотреть пока не будем. Сегодня от отчета я не жду ничего хорошего, поэтому потенциально у британской валюты вот-вот... Но ну, практически появится еще один негативный фактор, который будет а, м, оказывать давление на этот актив. Что касается индекса американской валюты, здесь все просто замечательно. этой неделе. Результативно для покупателей сейчас котировки 104.31, рукой подать уже до сопротивления 105 пунктов. И, на мой взгляд, индекс доллара обязательно там окажется. Возможно, даже заберется повыше. Но в текущем новостном окружении у доллара только одна дорога вверх. Последние три недели мы с вами копим исключительно убедительные сигналы того, что доллар нужно покупать. Это и итоги заседания американского регулятора, это и громкое выступление Пауэлла перед Вашингтонским экономическим клубом, где он повторил тезисы о необходимости удержания ставки на высоких уровнях ровно до тех пор, пока инфляция находится, существенно превышает целевой ориентир в районе 2%. В последние дни мы анализируем макроэкономические данные. Это и сильный блок статистики по Non-Farm Perils. Из этих отчетов мы с вами Вытащили информацию по росту платы, прекрасно понимаем, что этот компонент будет влиять на показатели инфляции. Ну и, конечно же, розничные продажи, которые превзошли существенные ожидания экспертов и отчет по инфляции друзья. Рост месячного эквивалента инфляции, базовой и основной, доказывает то, что инфляционное давление начинает снова нарастать. А то, что инфляция выросла максимальными темпами с июня этого года, накануне я комментировал, есть высокая вероятность, что в последующие месяцы мы можем увидеть статистику со знаком плюсы и по годовому эквиваленту. Вчера вышел релиз по индексу цен производителей. Это тоже все об инфляции, только уже со стороны промышленников. Это промышленная инфляция и в месячном выражении еще более серьезный рост, чем мы видели по показателю инфляции в целом. Плюс 0,7%. И, на мой взгляд, это еще один убедительный сигнал того, что впереди американскую экономику ждет непростой период, когда ей придется сталкиваться с угрозой еще большего роста потребительских цен и соответствующими ответами Федрезерва на этот рост которые, конечно же, будут предполагать дальнейшее повышение процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва состоится 21-22 марта. И сейчас, друзья, уже после индекса цен производителей, если мы посмотрим на инструмент Федвотч, который дает оценку того, как может измениться процентная ставка, из этого инструмента будет следовать, что участники рынка начинают закладываться под то, что в марте ставку, может быть, будет целесообразно поднять уже на 50 базисных пунктов. Вчера выступления двух представителей Федрезерва, Лизы Кук и Лареты Мейстер, подтвердили идею того, что на ключевая ставка американского регулятора легко достигнет 5,5%. Ну что еще нужно, чтобы купить американскую валюту? риторический вопрос. Золото 1826 наша цель амбициозная 1800 остается. И учитывая, как активно золото продают в последние часы, я думаю, что мы легко можем и в рамках текущей торговой сессии добить до данного целевого ориентира. На золото, как и ранее, давит доллар и повышение доходности американских облигаций. Десятилетки сейчас котируются на отметке 3,88 Это рост с открытия текущей торговой сессии более чем на 1,3% серьезная восходящая динамика европейская валюта 1,0638 учитывая что евро доллар коррелирует с индексом американской валюты по евро доллару ждем еще больших распродаж но как отметил более интересные Рисковый инструмент сейчас валютного рынка – это фунт, где мы ожидаем дальнейшее снижение с ближайшим целевым ориентиром 1,18. Рынок нефти пока без изменений. В районе 85 долларов за баррель котировки держатся между молотом и наковальней. Негативный фактор – это значительный рост запасов и продаж стратегических резервов нефти стратегических резервов США. Позитивный фонд снижения объемов нефтедобычи в России. Оптимистичные прогнозы ОПЕК по росту спроса на нефтянку в целом и восстановление Китая. Экономики. Я сторонник того, что позитивный фон окажется в итоге сильнее. Американский фондовый рынок, наконец-таки распродажи, индексы снижаются, S&P 4081 пункт, ждем пробоя 4000 пунктов. И пара доллар-иена 466 это пока что вот инструмент, который особняком держится, но я предан фундаментальной идее того, что смена руководства приведет и к смене курса, проводимого японским регулятором. Поэтому ожидаю, что все же и здесь эта идея сработает, и японская иена упрочит свои позиции против американского конкурента. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Хорошего закрытия недели. Всем пока.